всем привет ребята это у нас тест второй э с в режиме не отключения педали газа при нажатии тормоза автомобиль уже другой тоже алексей как бы и пробуем тест номер два но он уже не модифицированная программная часть прошивки, а именно найденная в калибровках, то есть будут добавлены калибровки. В принципе мы прошили, все как бы нормально выехали, сразу же проверили все работает сейчас, соответственно, я логи собираю на всякий случай, чтобы поглядеть, мало ли что-то там может быть не то ну то есть мы влезли как бы систему чтобы отрабатывало все нормально остальные другие режимы чтобы не не влиял не влияли наши переделки на другие режимы работы но по первоку как бы все хорошо все работает да, хорошо работает mm. не отрубает а что там, 880, да, да, 888 да, да, да, да, 888 8, 4 4 да. В принципе, да, все как бы работает И уже с программной частью Соответственно, Дмитрий, скорее всего, на днях выпустит обновление редактора И в картах будут доступны нужные калибровки для, ну, то есть для включения, вот этого, отключения режима блокировки педали при нажатии тормоза Но я надеюсь, что и в других редакторах тоже это появится Ну, спустя, наверное, какое-то определенное время а, так что все в принципе отлично. Все работает. работает супер, да. Да. И плавнее еще стало эластичнее, это еще приятнее. Ну да, эту версию я еще вот, то, что Алексей вчера записывал а, другому на другой вести, и записал сюда на эту. Здесь как бы WSG-7 уже прошивка изначально с завода. Шла она с новой мультимедией Enjoy Pro и со всей этой Ну со всеми ништяками, в общем. Так что все супер, вообще отлично. И в связи с этим я задержал как бы релиз, потому что надо было доиспытать, мало ли кому-то это понадобится, и можно будет включать потом. Так что на днях вот-вот должен выйти релиз прошивок на 1.8 на весты X-Ray и на Спорты. Так что, в общем, не забываем ходить под видео, там, жать колокольчики и все остальное дребедень. Ну. Смотрим еще другие видосики. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.